говоря, меня зовут Вася и я микробиолог. Звучит, как будто я алкоголик, но это не так. А вот я знаю, что половина здесь сидящих людей это медики. Вот медики сейчас не говорят. Вот кто не медик? Вы медик? Медик? Нет, не медик. Супер. Вот скажи мне, что изучает микробиология? Ну ладно, это же все просто, ребят. Микро значит маленький, биология значит живой, правильно? Микробиология. Чего-чего Хармиковых да, организмов, так сказать. Это бактерии, вирусы и так далее. Но, собственно говоря, сегодня про бактерии. Вообще бактерии это круто, на самом деле, ребят. И вот вес у, у среднего человека весом 70 килограмм, ну, то есть чуть понише меня, конечно. Бактерии весят 2 килограмма. И если бактерии из вас вынуть и посчитать по клеточкам, этих клеточек будет в полтора раза больше, чем ваших собственных клеток. Поэтому, девушки, если вы в моменты грусти, хандрите, не расстраивайтесь. Помните, вы не одни. Так вот. И все, вот я как микробиолог, да, и вообще все микробиологи задавались вопросом, как же вот эти вот 2 килограмма живут в нас, вот на этих черных прекрасных панелях, вообще везде, как, как, как вообще живут, живут микробы. И думали микробиологи, что все живут микробы в форме... Планк, план, в планктонной форме, так называемой. И я уверен, сейчас у половины аудитории возник э, в голове такой маленький-маленький рачок, а у второй половины возник вот такой вот замечательный. Я сам не знал, узнал знал про этого парня. Это из Панч Боба, оказывается, главный герой. Ну, ну, один из главных героев, да? Но на самом деле, вот и микробиологи думали, что, э, что вот, микробы вот, в форме таких вот, а, и, а, одного, одной клетки в форме, они бороздят просторы вашего организма. Но в середине 70-х годов, Немцы увидели, что это не так. Они увидели какую-то слизь внутри этой слизи, какие-то бактерии, и назвали все это классным словом Schmützdecker. <рек> ну, вот, я, я слышу музыку, обожаю немецкий язык. Но считаю, это вот, дословно это будет слизистый слой. Но я считаю, что это вообще не отражает, да, того, что, чем является на самом деле биопленка. Сам термин биопленка был предложен в 1975 году. И 95% всех, вообще, всех микробов живут в форме биоплёна. Так как у нас э, вечер такой образовательный, учим новые слова с Василием Терещенко. У, убиквитарность. Это значит, что такое убиквитарность? Это значит, что эти микробы живут везде. В воде, земле. Где еще? у нас? На Марсе, наверняка уже там.. Кстати, там, это интересный вопрос. Потом не задайте, я вам отвечу про микроб на Марсе, что я думаю вещь. Вот И биопленки, соответственно, тоже. Потому что 95% живут в форме биопленок. Они везде у Супер, запомнили, да? Дальше пошли. Как, что же такое биопленка непосредственно? Если бы я был одинокой бактерией, в первую очередь я бы пошел в какой-нибудь уголок, где мне было комфортно, да? Вот, если бы я нашел такой уголок, я бы там закрепился. Это называется адгезия. Вот эта стадия. После того, как я там закрепился, я бы, нет, ну, бактерии начали размножаться бы, да? Вот. И воспроизводить себе подобных. Кроме того, они вокруг себя начинают строить дом. Вот эти вот слизистые слои, да, то есть так называемые вот как раз. И когда эти слои нарастают, их становится больше гораздо. Они становятся такой прям... Если проводить аналогию с нашим миром, то это практически как дом, который микробы строят, в нем размножаются и живут. И когда этот дом построен, к ним могут приходить там соседи, другие микробы. То есть вот здесь могут жить не только одного вида микробы, могут разные разные микробики жить. Кстати, вот так интересно, кто из каких-нибудь... Так, медики молчат сейчас. Микробик в каких-нибудь кто-нибудь назовет мне, 2-3-4 штуки? Еколи. Супер Е.Коли, да, еще какой-нибудь. Хеликобактер пил или супер. Это, я диссертацию пишу как раз по нему, поэтому вот приз обеспечен точно. Итак, если бы... А, да, ну да. Как же это выглядит? Как же это выглядит? Если бы биопленки вели Инстаграм, они бы у них... Вот первая бы фотография была вот эта вот. Красиво, да. Там. Вообще круто. Но ничего не понятно, потому что здесь мы видим только слизистые слои. Супельки вот эти вот. Вот здесь гораздо лучше все понятно, да, но, но тоже мне не нравится, нечетко, вообще не люблю косиньки с плохим качеством, но здесь гораздо все понятнее. То есть вот эти бактерии кругленькие вокруг себя делают дом свой. Итак, но биопленки, соответственно, 95% всех, всех бактерий, опять же повторюсь, живут в форме биопленок. Бактерии есть хорошие, есть плохие. Я медик, меня хорошие не интересуют, меня интересуют только плохие. А плохие бактерии боятся чего? Антибиотиков, правильно, господа, маленькая ремашка против вирусов антибиотики не действуют. Супер, вот запомните. Антибиотиков боятся. У обычных бактерий, которые не в составе биопленки, то есть изначально, исторически сложилось, у них есть целый ряд механизмов борьбы с тем, чего они боятся. Мы же тоже стараемся как-то бороться да, со страхами со своими. Вот они также. Первый из них, самый простой, прекрасный. Это ну, вот красненький, допустим, ну не сильно красненький, правда, а это антибиотик. Он поступает в бактерию, да, прекрасная бактерия, тут черненький кружочек, он поступает в бактерию, бактерия его расщепляет, и он уже не, не действует на нее, то есть он не вредный. Вот, расщепляет бактерию, там, различными способами, как, как мы с вами практически кушаем, он вот ферметиками так, хоп-хоп, и антибиотик, все, не действует. Другой, э другой механизм, это называется эфлюкс, я не буду переводить это на человеческий язык, просто расскажу, как это работает, а вы же сами там все додумаете. Антибиотик поступает в клетку, в, в микробную, да, и выводится из нее таким же, как он туда поступил. То есть вообще никак, он вообще не трогает эту, эту бактерию. И вот основной еще третий способ, антибиотик. Он намеревается, ну, намеревается попасть в клетку, да. То есть он круглый, клетка круглая, вот он пытается туда попасть. А клетка хобая стала э, треугольной. И антибиотик не действует. Ну, это я в принципе говорю, да, что все понятно. Но это все вот у отдельных бактерий. А почему же биопленки классные? Вообще вообще люблю микробиологии, много-много крутых слов, которые такие прям. Вот это кворум сенсинг читается. Чувство кворума по-русски тоже не стало понятнее, но я сейчас объясню. А, микробы внутри биопленки, внутри дома. Вот кто. Ну, я вообще с соседями-то не общаюсь, но по-хорошему люди, наверное, когда живут вместе, да, да они общаются, общаются с соседями. Так, так бактерии. Они друг с другом общаются. Но если мы с вами общаемся, я вот говорю. Вас что-то спрашиваю, вы мне что-то отвечаете, я вас услышал, все сказал. Бактерии общаются с помощью молекул специальных. Я не стал расшифровывать вот эти все названия, потому что они звучат как матерные слова, а мы все-таки с вами культурные люди. да? Но вот с помощью этих молекул они друг с другом обмениваются информацией какой-то, и это помогает им менять свое поведение. Сейчас подробнее, да? Вот это биопленка. Классно. Биопленка уже такая зрелая, прям хорошая. И у нас есть вот эти клеточки, которые находятся ну, сверху биопленки. Здесь воздух, питательные вещества, красота. А вот эти ребята живут на металлургии, микробной биопленки. До них воздух плохо доходит. Вот, питательных веществ меньше. Э -э продукты жизнедеятельности выводить некуда. Кислотность там немножко другая. Да? А вот эти маленькие точечки это антибиотики, допустим. И вот для того, чтобы антибиотик убил бактерию, да, которая нам не нужна, его должно быть достаточно большое количество. Вот сюда он попадает в большом количестве. Все, вот этих ребят, они, которые живут у нас на Ленинградке, их просто нет. Он их убил, все. Но вот до этих ребят доходит вот единичные молекулы антибиотика. И девочки в ВКонтакте репостят различные сообщения. Вот бактерии они тоже знают вот из этих сообщений месседж такой. То, что нас не убивает, делает сильнее. То же самое и здесь, с антибиотиками. Бактерия, к бактериям они подходят, но убить не могут, потому что их мало. Бактерии начинают вырабатывать какой-то механизм. Да? И, соответственно, потом размножаются вот эти бактерии, попадают тоже опять, происходит расслоение, опять там металлург ленинградка и так далее. Но уже вот на эти бактерии антибиотик не действует. Это большая проблема, потому что мы, столкнем, мы можем вернуться в тот век, когда люди от слабника умирали, там, с тысячами, десятками тысяч, и так далее. Кроме того, вот здесь они могут общаться, как я уже сказал, кворум-сенсинг. Они выделяют молекулы, так умирают и выделяют так молекулу. А, -а, -а, -а. Вот. а вот эти воспринимают и понимают, что антибиотик идет. Ага, значит, надо готовиться, надо что-то делать. Вот. И начинают что-то делать. Итак... Как нам... есть Это просто... Вот, есть куча, куча методов идентификации, как увидеть микробные биопленки. Кому интересно, потом расскажу. Но это очень-очень так. Просто они делятся статически, динамически. В общем, есть. Можем, можем смотреть, есть биопленки или нет. Но как же с ними бороться? Вот, знакомая схема, да? Во-первых, самый простой способ не дать одинокой бактерии прикрепиться. Есть группа веществ, которые мешают адгезии, бактерия не прикрепляется, ничего дальше не развивается вот это все. Есть э, способы, которые блокируют общение микробов между собой. Да, не, зря, не зря, вот в тюрьмах, например, я по фильму знаю, вот, э, провинившихся заключенных сажают в карцер в одиночку, да, и они там ничего не могут делать. Вот бактерии тоже просто изолируют, кворум-сенсин блокируется, все, они не говорят, убиваем всех поодиночке. И уже на стадии биопленки тоже есть вещества, которые блокируют синтез вот такой взрослой биопленки. И причем это могут быть вещества, которые вообще вот против самих бактерий не действуют. Например, есть калорий термицины, это антибиотик, он против определенных бактерий, прям супер антибиотик, но вот против синегнойной палочки он не действует. Но если его вводить в терапию, вот, лечить людей, скажем так, с помощью него, и другого антибиотика, то кларит блокирует образование биопленки, второй антибиотик убивает бактерию. Супер классно. Вот. Ну, и сам, ну и самый древний, да, это физический метод, мы просто можем, если это на поверхности где-то, нам не надо ее дезинфицировать, нам надо ее просто хорошенечко потереть, хорошенечко обработать, и все, у нас не будет биопленок. Но я, конечно, сказал, что я медик, и меня интересует все плохое, что есть в человеке, я про микроорганизм, конечно, говорю. Но есть и хорошее применение биопленкам, Потому что не может быть, чтобы 95% биоплёнка и все плохие. Вот такие штуки, похожие на макарошки в супе, это на самом деле мембраны. На них, на них бактерии, и на них селят бактерии. Потом эти макарошки собирают в большую кастрюлю. Ну, прям такую большую. Большую. Танки. И очищают воду с помощью них. Биопленки помогают очищать воду. Ту, которую мы с вами пьем. Есть еще различные некоторые применения биопленок, но так как меня не, хорошие не интересует, то сразу перейдем к заключению. Что я хотел сказать в заключении? Маленькие не значит простые. Вы должны помнить то, что вещи, которые вы казалось бы, да, вот доска стоит, что она стоит, непонятно. Но в основе функционирования, да, для того, чтобы написать здесь что-то или, или еще что-то, это целые и целые ми миры внутри себя могут содержать. Поэтому задумывайтесь о том, что вы делаете каждый день. А микробиология – это круто. В общем, э -э, мои контакты, контактик, почта, как хотите, можете писать. Если, если вопрос, на чей-то я вопрос не ответил, можете мне написать, я вам отвечу. Спасибо. Скажите, а вот наша микробная среда, допустим, в кишечнике, у разных людей она примерно одинаковая или там совершенно разные бактерии живут? То есть прикрепляется примерно одно и то же или это индивидуальная штука? Нет, смотри, как, смотри, как, как, в чем дело. В общем, у нас, у нас вот с тобой приблизительно одинаковое строение, да, то есть там кишка, там нисходящий, восходящий, три, ну, всего полно внутри. Жить там могут быть абсолю жить абсолютно разные микроорганизмы. Но для того, чтобы прикрепиться в кишечнике, например, да, чтобы у тебя бактерия прикрепилась в кишечнике, у тебя должен быть дисбаланс. Потому что, правильно говорят, да, там э, яблоку негде упасть. Вот если сейчас я брошу в середину вас человека, ему негде будет сесть. Так же и бактерии, э, бактерии, ей просто негде будет прикрепиться. Для того, чтобы она прикрепилась, и, конечно, есть разные, которые там убивают такая тема. Но есть, есть бактерии, которые могут прикрепиться независимо от того, есть у тебя там хорошая микрофлора, нет. Вот. Но для того, чтобы прямо вот что-то такое серьезно развилось, должен быть дисбаланс вот в этой штуке. Микрофлоры твои. Нет, я про то, что это как бы абсолютно необходимая вещь, и, допустим, у младенцев их нет. И бактерии, которые появляются... Это примерно одни и те же виды или разные? Вот вопрос такой. Первое, то, что колонизирует первое при рождении, это у всех одно и то же. Потому что при прохождении через родовые пути это лактобациллы, фидобактерии. Потом при кормлении еще добавляются там определенные. Какой-то стартовый набор, да, условно плюс-минус одинаковый. С чем потом, чем потом заселяется, он разный. Но есть, есть определенное количество видов, да, которые считаются нормальным для всех. То есть, у меня может быть из этого списка. 30, например, микробов, хотя а 25. Ну, и это нормально, и это нормально. Ответил на вопрос? Да, okay. а, Василия, вот, вот такой вопрос. 95% микробов живут в домах, образуя биопленки. Да, но что же случилось с теми 5% микробов, которые остались без определенного места жительства? А у вот Трачка, помнишь такого? Нет. Ну как, из боба то А, да, да, да. Вот, вот они так живут. поодиночке. В <смешки> снежке. Да, <смешки> пытаются завоевать мир? Они ждут своего часа, понимаешь, когда там. Идея такая, у меня сейчас маточка работает, ну вообще в смысле всю жизнь работает в аптеке, uh -huh. и она сейчас, ну это как бы, я так понимаю, теория существует, и она сейчас как бы… Мне рассказывают такие истории, приходят какие-нибудь там бабульчики и говорят, мне нужно вот такие-такие антибиотики, такие-такие, еще там витаминки, еще. А она говорит, вы куда типа столько набираете? И говорит, я куром. Вот. И получается так, что вот, ну, эти бабушки, ну, которые там живут у нас на районе, они там выращивают кур и продают домашнюю их кур. А потом типа, у людей, как бы я так понимаю, это уже известный факт, да? что тех э, не домашних кур, которые пичкают антибиотиками и прочими веществами, которые впоследствии снижают наш иммунитет. А, вот, в общем, я вопрос в чем? А, нас, вот я, я задал да, идею. Идея какая? Насколько есть какие-то исследования, и насколько это все будет плохо в том плане, что вот мы посадим свой иммунитет своими же антибиотиками, потому что мы кормим птицу, мясо и сами принимаем, и впоследствии как вот ты рассказал, собственно, я вот этого и не знал, что оно вот так вот работает, что как вот и у нас, да, мало добавил антибиотика, и вот получается, что в итоге усилил бактерию вдвое там. Да. Вот. Насколько это, в общем, перспектива у нас в ближайшем будущем, или как это, в общем? Я понял. Uh -huh. В общем, ветеринарную микробиологию не изучал точно, не могу сказать, но, точно, но это вносит определенный вклад, в процентах тоже не скажу, в какой, да? Для людей, имеешь в Да, для okay. людей. Uh -huh. вот. То есть то, что животных пичкают, да, потом мы это с вами едим, желудочно-кишечный тракт проходит и так далее, и тому подобное. Вот. Точный процент не могу сказать, но, скорее всего, да, это один из механизмов, который вкладывает вот в эту общую картину э, нечувствительность к антибиотикам. То есть я уже я, я сказал, мы можем действительно э, прийти к тому моменту, что мы будем вот от банальной простудной инфекции, ну, там, ОРЗ, да, мы можем, будем умирать просто, потому что ничего действовать не будет, к сожалению. Потому что антибиотиков новый разработать – это очень сложно. Да, вот я, собственно, и хотел знать, потому что, вот, допустим, тут у нас фотоновые, да, будут криптографии и так далее, еще что-то. Если не умрем а, от бактерий, да. Да, А вот с, с антибиотиками, то есть так не прокатит постоянно новое да, изобретать? Нет, ты... нет, оно вполне прокатит, но, понимаешь, для того, чтобы вот в среднем, в среднем, если сейчас все обобщить, то для того, чтобы один антибиотик разработать, нужен миллиард долларов, миллиард, Нормально. это, это, то есть, да, минимум. И в среднем 3-5 лет. Это для того, чтобы разработать. Для того, чтобы внедрить в клиническую практику, чтобы лечить им людей, это еще лет 10. В Штатах Обама, там еще пару лет назад, когда… Ну ладно, ну в общем он ввел программу, что к 2020 году у них должны изобрести 5 антибиотиков новых. Ноль изобретено. Деньги вкладываются. Спасибо. Я вот слышал, что кроме антибиотиков еще есть такие штуки, бактериофаги называются. Чем они отличаются от антибиотиков? Супер, я вчера только студентам своим рассказывал. Значит, бактериофаги — это вирусы бактерий. Антибиотики — это какие-то вещества синтетические, да, это неживые организмы, которые убивают бактерии, воздействуют на них определенным образом, там, на клеточную стенку и так далее. Бактериофаги — это вирусы. Ну, мы все знаем, там, вирус гриппа, да. Вирусы бактерий. Они вообще супер. Для, для того, чтобы лечить бактерии, они просто вот, вот, серьезно супер, прям отличные. Но э, дело в том, что есть ряд проблем в их использовании. Во-первых, их адресно доставить очень сложно. То есть, например, у вас где-то заболевание в тонкой, киши, э, в, в тонкой кишке. да, Для того, чтобы их туда доставить, ну это практически нереально, потому что бактерии фаги очень чувствительны к окружающей среде. Плюс это живой организм, ну такой относительно. Э, и он начинает... начинает Наш организм на него реагирует и убивает его. Вторая проблема. Они очень специфичные. Вот у нас, например, бактерии вызвали, там стафилокок золотистый, да, допустим, вызвал что-то пневмонию. А у нас есть бактериофаги там, к пяти штаммам. Штам чуть-чуть отличается от вида, это потом уже как-нибудь тоже расскажу. Вот, к, пяти, к пяти под видом, скажем так, вот этого стафилококка. А он шестого или седьмого, и мы с ним сделать ничего не можем. Но идеально они потому, что вот убил бактериофаг бактерий больше бактерий нет, которых, на которых он направлен. Все, все, супер, больше ничего нет. Это как биологическое оружие своеобразное. Но широко использовать нельзя, пока что. Если, если кто-то изобретет из здесь сидящих систем доставки бактериофагов к месту действия, вам дадут Нобелевку серьезно. Я похлопаю тоже еще. Бактерии Спайли. на Марсе. Книгу, не, ладно, сейчас я еще подумаю, кому книгу дать. Бактерии на Марсе, да, ребят, вы должны понимать, то, что там что-то нашли вроде как-то марсоходы, да, но мы туда эти марсоходы посылаем с Земли. Земли, кроме марсоходов, там еще, ну там всякие источники питания, которых туда помогают туда добраться, но бактерии в том числе. Поэтому не исключено, что если там найдут бактерии, и бактерии, которые там уже там был, был что-то находили, я так вот это с, там, фоновым, меня так мимо проходил, когда к студенту готовился. А, но это, скорее всего, те бактерии, которые мы сами туда занесли. Потому что ядерный взрыв будет, тараканы выживут у нас на Земле. И бактерии выживут. И, соответственно, до Марса они долетели, тоже наши. Вот, так что... они там выживут. Выживут, конечно, скорее всего. Ну, нет, если еще мы туда парочку отправим, они точно выживут. Потому что там же условий нет. И для того, чтобы адаптироваться ну, вернее, там они есть, но они очень плохие. Мы там, я бы там не стал прикрепляться, как бактерия. Вот. Но для того, чтобы, чтобы выбралась вот эта бактерия, которая там закрепится, там надо достаточно ну, популяцию да, какую-то, чтобы часть их убила, а часть выжила. Эволюция, мать ее.